Всем привет, друзья! Всем привет! Мы сегодня откроем такую коробку, смотрим, что там. Откроем важно. вот такую пиццу из серии Маша и Медведь. Это пицца на магнитах, то есть ты сейчас сам будешь украшать свою пиццу разными ингредиентами, представляешь, Дим? Как классно! А в этом нам будет вот такая вот Маша на картинке помогать, да? Давай уже скорее открывать! Давай! Что у нас там? Скорее доставай! Интересно посмотреть! Вот это да! Настоящая пицца! Смотрите! Еще можно сделать два бутерброда! Это магнитная наша пицца, мы ее потом сможем с тобой на холодильник повесить! представляешь? Вот такая пицца у нас. Вот, делится на 4 части. Вот да? тут и бекон у нас, и колбаска, и помидорки, что? да? А это Ну-ка, покажи, кого ты там достал. это Маша Маски делает, представляешь? Ну давай мы потом эту Машу, эту Машу повесим с тобой просто на холодильник. Это же у нас магниты такие. Давай мы все их достанем, чтобы тебе удобнее было уже нашу пиццу украшать. Тут даже рыба есть. Ну, тоже Надо, да, Дима, ты рыбную хочешь сделать пиццу, наверное, да? Вот такие вот получаются очень аппетитные кусочки пиццы. Можно постоянно менять их содержимое. Давай мы бутерброд с рыбкой сделаем. Вот бутерброд у нас с рыбкой с огурчиком будет и с помидорчиком. Вот сколько у нас получилось продуктов разных. Помидорки, перчик, вот тут базилик, грибочки вот такие. М -м, какая вкусная пицца получилась у нас! Дима делает бутерброд из пиццы, да, Дим? Вот еще один кусочек хлеба. У него тоже можно продукты сделать очень увлекательная интересная игра можно самому делать разные бутерброды и разные кусочки пиццы можно развивать фантазию вот какой бутерброд у нас получился веселый вкусный Ура! вот такая вот получается пицца можно угощать своих игрушечных Друзей дадим. Ну что, всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, подписывайся на наш канал. Пока-пока. Ставьте лайки, друзья, если понравилось наше видео. И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. До новых встреч.